Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы с вами, короче, допросили, значит, этого самого, этого самого, он того командира, короче, военных, который за решеткой сидит. Вот, теперь нам нужно забрать, собственно, Хабар, забрать Хабар, отнести его, короче, Сидоровичу, и там посмотрим, что дальше нам Сидорович скажет. Так, погоди, я тут, у меня тут все нормуль, вот. И посмотрим, что нам Сидоров скажет. Он там должен, короче, рассказать какую-то информацию о. Проходи, проходи, а, какую-то блёха, ин... какую-то информацию, короче, о сталкере, о неком сталкере. Вот, которого мы ищем. Давай, собственно, так, погоди, надо, наверное, ружишка взять. Ружишка что-то. Так и не перезаряжает, да? Понятно. Так ничего и не робит. Ружишки я взял, потому что, возможно, какие-нибудь монстры будут. Хотя я не уверен. Мутант. Мутанты. Мутанты. Все, все отлично, все правильно. Так, Хабар Хабар где-то, он сказал на чердаке, да? Так, вот это я сберу. Отлично. Хабар он сказал где-то на чердаке. Акурки. Акурки Хабар, что ли? Вот он Хабар. Давай, сейчас я иду. Ща иду. В принципе, осталась непыльная, да, вот такая вот работа. Сейчас отнести тяништяк. ништяк. В моментах вы писали, что вроде как. Э, Сидорович нас не должен сейчас. Я под прицелом, мужик. Сидорович нас должен сейчас, короче, отправить э, на свалку. Да Для разговора она А 6 по 8 патронов всего забираю. Поделаешь? Что поделаешь? Что поделаешь? Что-то мне подлагивает опять. Опять обновления начались какие-то. Как всегда, бляха. Тихо. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. Так, где там? <соединяющие> <соединяющие> На встречку мне сломя голову, несется. Как я прям. Как прям я. Так. Я не знаю, я вот эти.. Дробь вот вот беру, короче, я не знаю Меня почему-то не перезаряжает В принципе, можно попробовать Знаешь, что сделать будет? Выложить, короче, все вот эти патроны Оставить одну дробь, посмотреть Зарядит ли он дробь что вот эти вот целевые Мне что-то не очень нравится Их нужно На определенных случаях Использовать А дробь она дробь, она универсальная, она хорошая и универсальная. Может даже а, дальность у, у нее не сильная, она на ближний бой больше, но как бы. Не люблю я говорит, под Эй, да ты пушкой-то не маши. Но как, не но как бы она более эффективная бахнет так бахнет В принципе пришли Плеха, чё -то, чё -то я хочу то что-то подключить принес такие я знал что на тебя можно положиться спасибо наемник что кейс с хабаром мне вернул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 Ну, спасибо за Будет информацию. Еще что-то нужно. Заходи. За то, что помог уладить дело с военными, записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Ну, неплохо. Кстати, клык, клык, да, это у нас а, по, этот, а, один из команды стал, стрелка, вроде как, да? Я правильно понял, да? Так, ответи, что мои вопросы. Ну что ж, вижу, ты человек серьезный, серьезным человеком чего чего бы и не ответить, спрашивай. Давно ты тут? О, давно, одним из первых в зону пришел. Детекторов и костюмов никаких еще не было, так что выживал тут мало кто. Дальше свалки я потому и не ходил. Не мое это, понимаешь, голова к другим делам приспособлена. Я вроде масла в моторе. Я есть и всем хорошо, нет меня. И все, пошел движ... движок барахлить. В смысле, люди между собой собачиться начнут. В зоне-то чудес много, только охотник до этих чудес еще больше вот на мне все интересы замыкаются товарооборот между зоной и остальным миром моя пара парафия многих нужных людей знаю и почти любые вопросы решаю не сходя с места вот так вот окей okay. а что-то можешь мне предложить моя часть сделки так нет спасибо окей okay. так давай что, что, что, что, что у тебя появилось так что у тебя появился у меня нет бинтов вообще давай ага. Бин... у него бляха дорогие цены не буду я ничего покупать у него не стесняйся выкладывай да. зачем пришел не буду да не буду я ничего покупать у себя короче так а, а кстати вот бинты хорошо Пять бинтов аптечки ты говори, Все, давай. это у меня есть. Так, хочу проверить. Так. Так. А, разрядить, наверное, надо, да? У меня там... У меня там целевые патроны. Ай-яй-яй-яй. Сюда. Ты говори, давай. Всем пришел. Да, заткнись. Удачи. Сейчас проверим. А значится. -а -а -а -а -а -а -а -а значится, значит дробь мне сюда не подходит. Вот оно что. Ну и ладно. Ну и ладно. Тогда, тогда что мы делаем? Дробь. А, я сейчас продам ее и все. Так, вот это вот. Погоди, а, -а, а эти. Вот эти. Вот эти. оденутся Ну Да, эти одеваются. Ну это хорошо. Ну вот и замечательно. Так, тогда вот эти целевые забираем. Забираем вот это. А Дробь я сейчас Есть ему продам что нафиг. Ты что, уснул, сто... Так, а, дробь я тебе сейчас отдам-продам. Двенадцать рублей! <с> <с> Не смешил бы, Сидорович, ебте мать! Двенадцать Двенадцать рублей! Блеха. Так, ладно, чё? Вот он, он сказал, что нам пора на свалку. Нам нужно э, у диггеров, у неких диггеров, короче, найти э, информацию о клыке. Ну все, отправляемся на свалку. Как спрячешь ствол, будет разговор. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. В этом не надоедает одно и то же вот говорить, не знаю разнообразили бы свою речь, там книжки почитали бы. Так а я сюда заходил в вагончик в этот? Не помню, вроде нет, пусто. А может и заходил? А может и заходил а может да а может нет не помню так вот так по низине вроде проходишь там радиации сильно нету да такой Дроби значит не собираем. Кого они там опять шмаляют-то? А где все? А а тут... А в смысле, а где все? А тут... А что? А да, а какие собаки да а где stalker это все и, и и и и народ народ народ вы где да вот эти вот дротики они еще <годно> еще хуже Ладно. надо при, приноровиться просто а где все то тихо тихо тихо выбежала выбежала отбились я отбился молодцы бляха что там бегает что там бегает что там кабан кабан мать Не один. Хер на них так. пуза. Норм Отлично, спасибо, будем ждать Норм Начинает там бунт Получается Так, а так кто? Что это сейчас было опять? кто, бляха? Свои вроде. Эй, гоблин, что-то что тихо, тихо тихо тихо тихо тихо тихо Так, надо этот автомат. Бандюганы, что ли? Деха. Ну и где хоть один падла? Граната, бляха, застрял, ебте! Готов? Держи. Готов, да? <звучит> уроды. А в смысле, а помните, здесь, здесь эта вышка стояла? Да раньше-то. Не доработали или не поставили еще? гранату отлично так двое это двое двуя... вот этих... или... а все всех убили Жуки. мы лучше а? мы, мы the best of the best Да, как, как Ладно, расчехлю. Раз уж взял. Эй, ты пушка, ты не маши. Для разговора она не нужна. Ну, что расскажешь? Так, а чем могу вам помочь? Ничем. Тогда бывай. Тогда давай бывай. Закинь за чип Вими клапан. Ну ладно. <свят> ладно, все. Идем. На свалку У меня там за окно, короче, это если вдруг что-то там посторонние какие-то шумы, это у меня окно открыто, там болтают, болтают под, под окнами, что там гремят еще. Что, там, военная опять. Кирал мне просто очередь такую влепил. говню Опа. Тихо, тихо, тихо. Ай. Собаки, а? Ч там каким-то.. Этими. Тарелками, тазиками, гремя. Так, надо как-то. Лёха, уже начали лупить. Готов. Девять человек. Ух ты, ну Вот так, да? готов гамадрила. Сам ты гамадрила? Там вот на машине? Так, так, так, так, так. Ну где хоть одна башка там, бляха? Я! собаки это да гранаты тут прилетели кошка что-то меня хочет еще все вокруг что-то ополчились на меня там тазиками грин здесь кошка что-то здесь по мне стреляют Да дохните, паблы! Я один не сдох. Готов. Готов. Готов. Отлично, просто. Ну-ка, где-то. Готов. Готов нишчок просто еще идут еще идут так и где сбоку заходи говорит вот, вот так так так же бы это в головы просто в тыквы Давай, чеки-брики выходи леха на духом ему пролетая над духом кукушки ай-яй-яй-яй вот это плохо вот это плохо бляха зачем сохранился лично минус ганжубас. Где еще? Где-то еще один. Странно. Так, ладно. Собираем сейчас добро. Так, дробь мы не берем. Где-то еще один, бляха. Я же говорю, я же говорю, блин, бин, бинт не взял. Епте мать. Где? Откуда он стрелял? Ублюдок, он меня, значит, видит, а я его, значит, не вижу. Как? Где он? Откуда-то оттуда стреляет. Так как? По мне стреляет по крышке? Я не понял. И за дичь. где ты я хочу гранат <смех> очень невидимые что ли как, как это вообще не вижу вообще Так, погоди. Взял? Да, забрал. Так. Ай, хер с этой гранатой. Так, это заберу. А, консерву. Ну вот где он? Так, а это здесь? Здесь пусто, здесь ничего нет. Патроны, водка. Четыре уже. Тут наши места. Концлагерь типа, так что пыли по другой дороге, если жить охота. Усёк? Усёк? Усёк? Не усёк. куда-то убежал, короче, <laughs> за заныкался где-то и, и такой, знаешь, в ужасе. Вот он. Еще. Вчера а они такие... Вот это да! Ты видал, как они, короче... Один здесь, другой там, короче. Как они окружать начали? Хера умные. Просто посмотри, какие они умные. Слышь, Тут наши места. Типа. Так что пыли под... Ага, это ты мне говоришь, да, собака? Хорошо. Так, двое. Их всего двое. По крайней мере на радаре. Где вы? Ага, гранатами закидывают. Они, они где-то с той стороны все. В кустах там. Пеха. Они задрали гранатами своими. Вот ей-богу. Ляха еще кр, кровоточит вот эти вот да. Ждать их, ждать их, сидеть, что ли? Ну где? Ползет, ползет, ползет. Готов. готов Ща. последний сбоку идет И, походу не один да какие они бляху вот... не пробивные просто Ну-ка, мой меткий пистолет. Иди он где-то здесь. Берет, иди другой дорогой. О, тихо, тихо. О хо, -хо, хо как четко. Как четко. Охренеть их. То там то здесь Яха! с одной стороны гранат с другой там Да задрожен блеху своими гранатами урду собаки где блеха мои гранаты как за вам ёпти мать на нравится блеха на а да. как ты чуть Кинул, бляха. Ну, смысл, забери. Ну, смысл, тебе еще. А как тебе такое, бляха? О, Ну... Все психанул грант всем, сука урыл лежит, да бляха еще бежит. Куда вы собаки беретесь, то блеха? Да, лично Отлично сдох. Просто прижали, бляха. Готов. Быстрее, аптечка. Еще аптечка. Да. -а -а -а. Зонки нас не закрепли. Ребятам это уже ни к чему. Земля им мягкой постелью. А я больше взор. Но ни ногой, горе хватит. Мухосранский какому и то лучше, чем в этом. Мухосранский. Забрать старый тайник. Забрать добычу из тайника. Интересно. Интересно, где девки пляшут. Так, у меня видос подошел к концу. Где один, хотя бы один труп-то, бляха? Мне нужен это, вот бинт, хорошо. Убирая комната. Чё чё все бедные на бинты то. Так мне надо короче спрятаться. Отвечка. Кирит там жарит просто. Опа это это. Сталкер. Ладно, друзья, давайте вот здесь, в укрытии, короче, сохранимся и продолжим уже в следующей серии. Я не знаю вообще. Надо, короче, тайник, да, найти. Пойдем тайник поищем в следующей серии. принить там опять толпа. Ну и придется как-то, не знаю, пробираться, пробираться через этих бандюгов. Короче, и как-то. О, вон там вспышки, вон. Как-то я не знаю. Все, ой, вот. да ладно. Кому пожалуйста, лайк, лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем